Приветствую вас на седьмом занятии пошагового тренинга ⁇ Канал с нуля до первых денег ⁇ Тренинг создается совместно с филиппом Продан в рамках нашего основного двухмесячного тренинга ⁇ Трафик менеджер ⁇ На сегодняшнем занятии мы продолжим тематику наполняемости вашего канала роликами. Поговорим сегодня о наиболее злободневной, наиболее востребованной теме ⁇ Как же наполнить ваш канал чужими роликами? Причем наполнить так, чтобы были минимальные негативные последствия для вашего канала. Тематика заработка на чужом видео, на чужом контенте интересует, ну, наверное, максимальное количество людей, которые пришли именно зарабатывать на ютубе. Очень многие хотят меньше работать, но зарабатывать при этом. Вот эта вот стена, которая стоит у многих, связанная с авторским видео, многие считают, что нереально преодолеть, Именно и подталкивают людей к более простому, по их мнению, пути. Это брать ролики с чужих каналов и на этом зарабатывать. Как говорил мой знакомый, воровать не запретишь, Игорь. Вы должны понимать, что в большинстве случаев, подчеркиваю, в большинстве, когда вы скачиваете ролик с чужого канала и размещаете на своем канале, это именно воровство. Почему я говорю в большинстве случаев? бывают такие ситуации, когда вообще-то авторы ролика заинтересованы в том, чтобы их ролик вирусно расползался по интернету. Какие наиболее яркие примеры? Например, любой новый интернет-проект, новая сетевая компания создает какой-нибудь уникальный рекламный ролик, пропагандирующий этот проект, и... Конечно, авторы проекта, ролика, они в первую очередь заинтересованы в том, что этот, чтобы этот ролик расползался по ютубу, расползался по интернету. Потому что чем на большем количестве каналов этот ролик лежит, тем больше он привлекает внимание к проекту, тем больше людей в этот проект придут. Поэтому в некоторых случаях авторы ролика сами заинтересованы. Этому можно было бы сказать и о инфобизнесе. Люди проводят какие-то вебинары открытые, например, бесплатные, да, и эти вебинары, ну я, например, довольно часто размещал на своем канале такие вебинары, которые, но ну, мне, например, очень нравились, и я считал, что этим самым я помогаю людям э, рекламировать себя. То есть, если вы берете ролик и не обрезаете его, не вставляете туда какие-то свои контакты, то есть вы, вы вообще-то рекламируете не себя, а людей, которые проводят этот вебинар, которые... Но, к сожалению, многие авторы, ну, инфобизнесмены считают, что это неправильно. По моему мнению, это просто такое усколобое мышление, то есть логика тут следующая, что все, что делаю я, должно лежать у меня на канале, и все должны смотреть только на моем канале, и все просмотры, все должны идти только ко мне на канал. Я считаю, что это именно усколобое мышление, что если ваш ролик распространился по интернету, никто его не обрезал, там, не высмеил вас, не наложил свои реквизиты, то вы вообще-то за это должны говорить людям спасибо. А я, например, все ролики на своем авторском канале Игорь Черноусов делаю со свободной лицензией. Я только за, когда эти ролики появляются на чужих каналах. Вот яркий пример. Запрос YouTube Manager. Вот мой ролик, который я записал достаточно давно вот лежит на канале последователей лоренс канал так и называется youtube менеджер и я вообще абсолютно без претензий да тут все мои реквизиты люди оставили поэтому я им должен вообще то за это сказать спасибо они двигаются в направлении YouTube и выложили мой, мой ролик у меня лично нет никаких претензий но это у меня я им даже лайк сейчас поставлю но еще раз повторюсь это у меня если вы хотите выложить ролик с чужого канала на свой и сделать это с минимальными последствиями для себя, то я вам предлагаю сделать это по следующей схеме. Вот обратите внимание, я вам показываю творческую студию, каналы человечища. Здесь нет ни одного моего ролика. Весь канал наполнен чужими роликами. Я здесь собирал ролики с таких каналов, люди, которые мне очень, не скажу что дороги, люди, которыми я восхищаюсь. Лежат ролики. Вячеслава Орлова, человеку, которому я должен сказать большое спасибо за свою спину, благодаря его, его скруткам я ее восстановил, лежат ролики с канала Влада Фадеева. Но если вы почитаете внимательно описание этих роликов, внутри описания я всегда указываю, кто автор и ссылку на канал автора. Вот этим самым с моей точки зрения я популяризирую этих людей но прежде чем выкладывать эти ролики я естественно вначале написал и Владу, и вячеславу а, правда вы должны понимать что когда вы пишете те владельцу канала вы должны быть на сто процентов что этот ролик именно его в случае с владом и с вячеславом тут не было никаких сомнений потому что я списывался с их авторских каналов но если вы пишете автору канала с которого вы собираетесь скачать какой нибудь дтп либо какой то прикол то в большинстве случаев человек который выложил этот ролик на своем канале не является его автором и нет смысла тогда ему писать и делать какие то ссылки в описании на этот канал Значит, вот это первая рекомендация связанная с использованием чужих роликов. хотите себя подстраховать все таки напишите автору канала предварительно и если он не против скачайте этот ролик и в описании обязательно укажите ссылки на оригинал ролика и... Убедительная просьба: никаким образом не осуществляйте монтаж этого скачанного ролика, не обрезайте, не добавляйте своих никаких-то реквизит. Это все будет уже нарушать авторские права человека, создавшего ролика. Какие все-таки основные проблемы с использованием чужих роликов на YouTube? Если даже вам получается, удается обмануть роботов и загружаете себе на канал, то довольно часто самый неподходящий момент когда вы раскрутитесь когда канал ваш станет популярен ваш ролик увидит автор и тогда на вас поступит жалоба вот это очень типичная ситуация на которой надо помнить то есть всегда если вы выкладываете чужие ролики или говоря проще вы воруете чужие ролики вы должны нормально относиться к тому что на вас могут пожаловаться и ваш канал могут забавить хотя сразу хочу сказать что Сейчас, если вы наступите как кому-то на, на мозоль, например, оскорбите кого-то на своем авторском канале, да, то на вас можно организовать коллективную жалобу, и ваш канал подвержется санкциям вплоть до полного бана. Думаю, ни для кого я не открою секрет, что закрывались такие каналы, как Комская ТВ, Стоп Хам и так далее. То есть, работая на Ютубе, вы всегда должны понимать, что вероятность бана она всегда присутствует и только поэтому если вы пришли на youtube зарабатывать необходимо двигать сразу несколько каналов то есть не кладите свои яйца в одну корзину и старайтесь все таки как то себя обезопасить то есть не нарушайте авторские права и не ругайтесь с техподдержкой youtube то есть не нужно упираться рогами и доказывать что вы правы то есть в большинстве случаев а лучше все таки согласиться дело в том что техподдержка ютуба если вы ей вообще не отвечаете если вы не реагируете на ее запросы это очень плохо если вы встаете в какую то позу это тоже не есть хорошо То есть нужно всегда искать компромиссное решение то есть если автор ролика написал вам личное сообщение уберите пожалуйста с вашего канала мой ролик лучше убрать то есть не надо делать пальцы ростопырку и доказывать, что вы это никогда не сделаете. Как же все-таки с наименьшими последствиями выбирать ролики чужие на себе на канал? А, идеальный вариант следующий. Вам необходимо на канал загружать ролики с лицензией Creative Commons. То есть это лицензия, которая приори говорит о том, что пожалуйста берите мои ролики и используйте у себя на канале. Даже если на вас пожалуй, поступит жалоба, вы можете протестовать и написать техподдержке, что вы взяли ролик со свободной лицензией и решили его использовать у себя на канале. Как же выбрать ролики со свободной лицензией? Делается это очень просто. В поиске YouTube по вашей нише, например, йога, да, вы на результаты поиска накладываете фильтр. Есть кнопочка фильтр и выбираете. Лицензия Creative Commons. Вот она. И из 4 миллионов роликов вам оставляют 37 тысяч роликов, которые лежат именно с такой открытой лицензией. Вообще-то все эти ролики вы можете брать и спокойно выкладывать себе на канал. Но я вам рекомендую сделать еще такую проверочку, чтобы уж 100% себя подстраховать. Вы открываете ролик, который, например, вам очень понравился. Ну, например, вот этот. У любого ролика с лицензией Creative Commons, если вы откроете полное описание этого ролика, внизу, есть такая ссылочка «Сделать ремикс». То есть все ролики с открытой лицензией можно использовать, делать на основе этих роликов ремиксы, то есть свои новые какие-то авторские ролики. Нажимаем на «Сделать ремикс», и мы с вами попадаем в редактор YouTube. И вот если первое, что вы видите вверху, на красной строке появляется вот такое сообщение, видео нельзя использовать из-за жалобы на нарушение авторских прав. Это говорит о следующем, что вот этот канал, который называется "Видеоурок", говоря проще, спер ролик вот этого замечательного парня, забыл, как его фамилия, который показывает классное упражнение для здоровья, да? он без всякого разрешения выложил, его урок себе на канал, а потом на этот ролик автор, скорее всего, человек, которого увидите сейчас на экране, просто пожаловался. И вообще-то, хотя этот ролик и лежит с лицензией Creative Commons, но на него поступила жалоба. И вы уже, большому счету, не можете его использовать для своих цели. По практике я вам могу сказать, что большинство роликов, которые даже отсортированы по лицензии Creative Commons на первой страничке, э, имеют уже какие-то жалобы. Ну, вот давайте еще какой-нибудь. Возьмем ролик. И опять же нажмем ремик. Ну, вот здесь опять же, вот видите, вот жалоба красная. То есть практически все ролики, которые выскочили на первую страничку, которые начали набирать какие-то просмотры, их увидели, скорее всего, сами авторы этих роликов и, естественно, на эти ролики пожаловались. Но вы можете найти ролики именно с лицензией Creative Commons и на которые никто не жаловался. Вот такие ролики вы с чистой совестью можете загружать себе на канал, оптимизировать и у себя их использовать. Есть специализированные сайты, но это касается да, англоязычного YouTube. На этих сайтах лежат именно ролики со свободной лицензией, которые вы можете выкладывать себе на канал. Значит, в рамках этого курса я не буду вам давать ссылки на эти ролики, чтобы просто вас не загружать ненужной пока информации. Но кто очень хочет, вы можете найти их через любую поисковую систему. Еще одна методика, которая позволяет искать ролики со свободной лицензией это искать ролики в англоязычном интернете то есть вы пишете какой-то англоязычный запрос например ту же самую йогу но по-английски пишите да находите англоязычные ролики и выкладываете себе их на канал например с уже оптимизированными по русскоязычные запросы очень хорошо работает и автор такого ролика в меньшей степени наткнется на ваш ролик потому что чаще всего это авторы которые говорят по английски и не понимают э, по русски но опять же вероятность такого столкновения всегда возможна. что же можно еще с большей степенью безопасности выкладывать себе на канал вы всегда можете практически спокойно выкладывать себе на канал вещи которые записаны с каких-то любительских устройств например с видеорегистратором на мобильный и так далее вот такие ролики они не защищены в 99 процентов случаев никакими авторскими правами и вы можете спокойно их себе выкладывать на канал но опять же помните что когда вы наберете какое-то количество просмотров большая вероятность того что Ваш ролик увидит человек, который его записывал и может на вас пожаловаться. Но это в чаще всего не происходит сразу. Что еще с большей степенью вероятности можно выложить себе на канал и не получить никаких предупреждений? Есть некоторые телевизионные каналы, ну тот же самый всем известным. Рен-ТВ, который выкладывает ролики на познавательные тематики. Вот Рен-ТВ почему-то не следит за авторскими правами своих роликов, и они не против, чтобы вы выкладывали эти ролики себе на канал. Вы можете увидеть, что сейчас очень популярна именно такая познавательная тематика, всякие тайны. И им подобные и многие выкладывают ролики с программами Рен ТВ себе на канал. Новостные какие-то вещи не очень известных каналов тоже можете себе выкладывать на канал. То есть вообще-то ваша основная тематика это ролики с открытой лицензией, ролики, которые записаны непрофессионально на видеорегистратор на мобильные и ролики э, с каналов с авторами которых вы договорились которые вам разрешили выкладывать э, это у себя на канале вот если вы будете использовать вот эти ролики у себя на канале то ваш канал с чужими роликами будет в принципе нормально жить теперь какие бывают типичные заблуждения связанные с э, чужими или не авторскими роликами но многие считают, что если мы возьмем э, несколько разных видеороликов, из этих видеороликов сделаем микс, то есть нарежем мелких кусочков и соберем это в одно. Очень часто это делается с какими-то приколами, интересными моментами из каких-то фильмов, вот как вы сейчас видите, да? Э, то есть как бы вы создаете свой авторский микс. То есть вы уже как бы становитесь автором этого ролика. Но на самом деле это делать нельзя. То есть эти ролики не могут считаться авторскими. То есть нельзя использовать даже какие-то отдельные кадры, небольшие, в своих роликах. Это приводит к тому, что вы нарушаете авторские права. Вот, обратите внимание, совпадение со сторонним содержанием. Что бы там не резали, как бы это не резали, в большинстве случаев вы будете видеть вот такое вот сообщение. Еще одно, опять же, типичное, типичное заблуждение, связанное с, уни с уникализацией видео, что если мы возьмем какой-то ролик и его испохабим, извините, других слов я... Ну, не могу к этому подобрать, но, ну, например, как вот сейчас вы видите, да. Взяли ролик, сжали его, положили какую-то картинку, да, и роботы YouTube восприняли это как новое авторское видео. Вот эта вот методика довольно активно сейчас используется. То есть для этого требуется видеоредактор. Ну практически любой, но можно это делать. Sony Vegas там изменяется именно размер картинки, и это прям вводит в заблуждение поисковые роботы. И вот такие вот ролики как бы пропускаются роботами. Но опять же ситуация следующая, что если этот ролик увидит авторы, то вы получите по голове. Но вот эту методику уникализации используют. С моей точки зрения это просто ну похабить видео. Хотя, вот обратите внимание, этот ролик спокойно прошел проверку роботов. Даже более хочу вам показать еще один вариант. Еще один вариант такой горе-уникализации. Получилось -то совершенно случайно в ППХ делал. То есть, опять же, на видео накладывается какой-то дополнительный видеоряд, который по своему размеру, вот видите, наложили такую громадную кнопку, я забыл ее уменьшить ее размер. И вот этот ролик перестал восприниматься роботами, как ролик с нарушением авторских прав. Но обратите внимание, что получилось из этого ролика. Он был просто, извините за выражение, но испохаблен полностью. Поэтому вот такая вот методика уникализации, и обход именно защиты роботов. А что значит защита роботов? У YouTube есть такая система Content ID. То есть с каждого загружаемого ролика делается электронная копия. И каждый новый загружаемый ролик проверяется на совпадение с ранее загруженными и хранящимися в системе. И если есть совпадение, то роботы об этом сразу же вам и говорят. Вот такая уникализация, как я вам показал в первом и вот в этом ролике, позволяет в некоторых случаях обойти эту защиту, но вы получаете вообще что-то ужасное, с моей точки зрения. Значит, еще один способ уникализации роликов, это использование стороннего программного обеспечения. Я говорю о программе Spin Blaster. К сожалению, в русскоязычном интернете эту программу абсолютно используют не по назначению с помощью этой программы пытаются уникализировать именно чужое видео то есть брать ролики с авторской защитой обрабатывать этой программы и загружать себе на канал эта программа не не снимает защиту авторских прав эта программа предназначена была исключительно для одного чтобы ваши ролики которые записали именно вы загружать многократно себе на канал. Вы сами на свои ролики никогда не пожалуетесь. И благодаря вот этой программе каждый новый загружаемый вами ролик закрывает какой-то один ключевой запрос. Вот это вот основное назначение этой программы. Значит, в рамках этого курса как пользоваться этой программой я рассказывать не буду. Дело в том, что в ближайшее время я планирую записать курс который посвящен youtube дарвее вот именно там требуется многократная загрузка одного ролика без всяких последствий себе на канал И именно в рамках этого курса я более подробно расскажу о этой программе сейчас я никому не рекомендую использовать эту программу и пытаться уникализировать этой программой чужие ролики если вы хотите избежать все таки последствий для себя при работе с чужими роликами пожалуйста помните еще две рекомендации нежелательно загружать себе на канал видео каких-то брендов ну, например apple вот не загружать а, видео с официальных каналов а напоминаю это каналы которые имеют статус подтвержденный с тикетом на сером фоне и не рекомендую вам загружать а, ролики с логотипами каких-то известных каналов но вот почему РНТВ так реагирует на свои ролики не могу вам объяснить возможно это временная ситуация итак подведем итог если вы планируете работать с чужим видео вы должны понимать что вероятность бана достаточно высока если хотите себя из... гарантировать от бана прежде чем загружать ролик с канала спешите с его автором и укажите в описании ссылку на оригинал этого ролика. Используйте ролики с, со свободной лицензией. Используйте ролики, которые записаны непрофессионально. Это мобильные, видеорегистраторы и так далее. Не думайте, что если вы сделали микс из нескольких роликов, у вас, у вас, что у вас есть гарантия, что этот ролик стал авторским. Не берите ролики с официальных, серьезных каналов. И если на вас пожаловались, вам написали, уберите ролик с канала, это надо делать сразу. Типичное нарушение с авторскими правами, это, конечно, нарушение по музыке. В предыдущем уроке я вам давал ссылку на сайты, где хранится музыка со свободными правами. Поэтому, если вы владеете каким-то видеоредактором то есть освоили ту же самую камтазию студию, а лучше всегда перед загрузкой видео на канал меняйте звуковую дорожку чтобы у вас была стопроцентная уверенность что во всяком случае на звуковой ряд в вашем ролике никто пожаловаться не будет если же ваш ролик был определен как ролик со сторонним содержанием то есть вы нарушили чьи то авторские права то этот ролик у вас не будет монетизироваться то есть у него будет гореть серый доллар. Ничего, в принципе, страшного в этом нет. Просто деньги от рекламных просмотров с этого ролика будет получать автор. Автор музыкальной композиции, либо автор, который является правообладателем этого видеоряда. Конечно, об авторских правах можно говорить очень долго. Это больная тема. То есть, если вы, например, загружаете ролики с канала «Союз Мудфильм» или ролики с логотипом «Союз Мудфильм», вы будете удивлены, что правообладателями этих роликов являются далеко не «Союз Мудфильм». Ну и в заключение я вам расскажу, как легко и просто скачивать чужие ролики с канала. Существует очень много возможностей это делать. Я вам покажу самую простую без использования каких-то сторонних программ, возможность, которой вы можете пользоваться, когда у вас количество скачиваний идет в разумных пределах. Если вы же там поставили это все на поток, то есть пытаетесь сделать себе дорвей машину, то придется, конечно, использовать дополнительное программное обеспечение. Значит, Самый простой способ скачать ролик себе на канал это установить в ваш браузер плагин плагин для скачивания вот у меня стоит очень простой и популярный плагин который я сохранил с сайта SaveFromNet то есть после установки этого плагина появляется вот такая вот кнопочка скачать причем вы еще можете выбрать в каком разрешении все это у вас будет скачано нажимаем на кнопочку скачать и ролик скачивается вам на компьютер в папку, в папку, которая стоит в настройках вашего браузера. Откуда устанавливается этот плагин? Вам необходимо в адресной строке перед словом YouTube напечатать две английских буковки SS, нажать клавишу Enter и вы попадаете на очень популярный сайт SameFromNet. Именно с этого сайта вы устанавливаете себе дополнительный плагин. Установили плагин и под вашими роликами появится вот, вот такое простое и очень красивое расширение. Значит данный плагин замечательно работает под Яндекс браузером, которым я сейчас и пользуюсь. С Хромом у него были одни время какие-то проблемы, сейчас вот судя по этому сообщению появилось еще одно расширение для Chrome. Можно установить под Мозилу и под любой другой браузер, которым вы пользуетесь. Устанавливайте, скачивайте себе ролики и загружайте их себе на канал. Значит, вот на этом тематика чужих видео закончена. Значит, ваша задача, во-первых, установить себе в браузер плагин для скачивания, сайт SameFromNet, скачать несколько роликов по вашей тематикой, Используя те рекомендации, которые я вам дал, переименовать их по своим ключевым запросам из SEO-ядра вашего канала и загрузить на свой канал. Как выполнить загрузку правильно было рассказано в предыдущем занятии. Но о всех нюансах загрузки видео на канал мы будем говорить на следующем занятии. В отчете предоставьте ссылки на эти ролики и напишите, с каких каналов вы качали и как на это отреагировал YouTube. Если у вас возникают какие-то вопросы, пожелания, пишите их вместе с вашими отчетами. Спасибо, до свидания.